Привет, друзья! У нас на канале Капитан Герман новое видео, и сегодня к нам приехали гости, и не простые гости, а очень известные гости. Есть в русскоязычном YouTube такая такой канал, и такие ребята называются Команда А. И внимание, Команда А сегодня в деле. Итак, встречаем! происходит? Мы задариваемся, не того чтобы переход был максимально комфортный. Потому что у нас есть Хочешь Не, Ой, а может а мы с поедем? Пошел сложным путем. А кто скажет, Я Девочка. Просто я сюда поставил, чтобы мне как-то привыкать к ага. телефону, понять. Так, так чисто на но... машине как будто едешь. Ну, чисто, да. А хотя у нас здесь все дублируется. Здесь есть, ну, здесь есть, все есть. Три прибора в лодке это гетонизм. Да? Только в кокпите. А можно типа, в тузик сесть, когда, типа, яхта? Да, прыгать, да. да? Он тебя укачает. Укачает? Укачает ребят. Мне кажется, шторм должен, на то и шторм он должен вас достать врасплох, типа. Расплох. Блядь, Дима, чё за хуйня? Блядь, держи яхту ровнее. <связать> Бля, мы ч ⁇ в шторм блядь, попали? Блин, купили, купили, погодные файлы Блин, штормовые. Блядь, штормовые. Бля, Дим, мы ч ⁇ в шторм попали? Блядь, это нахуй, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, всех блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, чё блядь, блядь, это мы просто зашли под э, тучу? Да, и поэтому ветер увеличил скорость. Обалдеть, погода за секунды изменилась. А -а -а. Это он волочит э, лодку местную, называется Йоли. Это рыба, рыбацкая. Рыбацкая. Ну, я думаю, что это рыбаки, но они тащат лодку. Может быть, будет скоро спортивное соревнование здесь проходить. На рыбацких лодках? Нет, нет. Вот на вот эти это не рыбацкая, это спортивная. О, ничего себе, она так прям на глиссер выходит. Ну, это не ее так сильно тащат. Прикольно. В чем там, наверное, мне люди? Серьезно? Нет. Так, в общем, мы приехали почти э, на конечную точку сегодняшнего дня. Мы сейчас бросим якорь где-нибудь здесь между катамаранами. И все, будем отдыхать. Дима впервые проехал такое длительное расстояние на яхте самостоятельно. Сейчас спросим вообще, как ему. Потому что до этого, как вы поняли, ему не очень нравилось. Ну, что ты можешь сказать? Сейчас, подожди, не мешай. ответственно, да. Дим, там дети. В лодке да. чуть правее. Наверное, вот, вот, между смотри между старой и между катамараном вот прямо на церковь иди иди иди в церковь Дим. Видишь, Ты что опять сейчас теряешь управление? потому что мы стоим. Давай вправо. Руль вправо. Стоит. Руль вправо. Понял как? Да. Вот это вот движение. На ямистое это. Бросаю или что? Да. Мне лисит? Ой, Так, а, круглые, рубики, да? Круглые, да. Не уравни замок в воду. Это стандартная тема. Закатная? Какой там свадьба? Да? Очень хотела бы, да. Еще у вас там закрали вкусной еды. Да, да, Вон том, в да. В том ресторане, где по 20 евро стейки вот эти вкусные, да, жареные сковородки. сковородке. такой? да. Вообще класс, класс. Очень красиво. Миленько, да? Вау. красивые все. Да, да, да. Слушай, ну здесь вообще прикольно просто на свадьбу популяр не ну они же они же здесь ремонт не сделали чисто для свадьбы а так собьянет Реально, красиво аккуратненько так нам принесли меню и знаете как оно выглядит Аааа. Мы что будем заказывать? Это а? Ааа. Может вообще что-то? у нас горело в микровоноке. Как будто пожар в доме был. Да. успели вытащить эту ногу курицы. Сначала живая? Была просто сгорела, потом ее где принесли? А у Сереги вон рыба. Это как это похоже Я. на это, как желтый плацапик Да, да, да Так такой типа, меняется вкусно Да? Прикакует? а Все, ой не телекомедия Чего? Кута! Ебаный звезд, бля, вся за хуйня Чё случилось, бля? Ты чё орёшь? Отпустите меня, блядь А чё ты лежишь, блядь? Я загорал здесь всё Куда заживала? Блядь! Ты бля! че? Бля! Ты, придар... ты чё? Отпусти! Ты чё, в розетке okay. волосы зажмите? Да не ри, ты, блядь, там ложится! А-а-а! Да, а подними! Да бля! она не откручивается, блять! Блядь! Бля! Придется Блин, резать. От, от, открути. Да она не откручивается! Открути, сказал. С ебаный, брат, ты, блядь, тупой. Как ты, блядь, туда залез? Я загорал, блядь, здесь. В рубашке! В рубашке! Потому что тело не сгорело. Блять, придется резать. Какой оторви! Да она, куда я тебе голову оторву? Не развязывается она, резать придется. Да не дергайся ты! Я сейчас вывесу. Подожди, блядь, подожди, я сейчас ничего сделаю. Не дергайся! Че туда полез вообще головой? Блин, завязывал. Блин. Понял. Давай понял. Серьезно, что ли? А как еще его вытащишь? Открути просто. Да, да, ху... не откручится. Ты что, машинки хочешь? Да да, да. да. да, я тебе говорю. Нет. Блядь, а не вытащишь? Как не вытащишь? Да там в резьбу попала? Подожди. Не убери. Да, да я тебе Да Убери, блядь. Ты вылезти хочешь? Ай, блядь! О, блядь, режу. Режу, да. блядь. Не убери на. Тихо. Ёбаный ты. Блядь, болит там, Тихо ты. Давай, подожди. Да мы не деремся. Мы же просто сломаем розетку. <Trop� temas> <astrology> <chuckle> Блядь не все! Блядь не все! Блядь не все! Покажи куда, где еще. ты, Все за нас тут! Блядь! Натяни волосы! Все! Что за хуйня теперь? Ебать! Ну ты придурок! Рубашку снять? Ну да! На! Да. Да. Да. Да. Ебать! Да все, так и оставь! На, да, на! Да. Ну, спасибо! Ну, блин, хорош, так и оставь! Ты думаешь? Да! да ха ха ха волосы на ха Покажи, по-моему здесь... хорошо Видел Со эту фото, хочу это прическу все. как у взрослого, нет? Когда он ему такую лысину выбрил, а здесь оставил Блять, ну ты хуйню сделал Да, садись, я еще не доделал Ты че, блять, чупчик не оставляешь, на? Ты раз бульба, блять? Нет Я сейчас похож на эту бампэ из Тудроза, блять, на стрижку да-да. Тебе уже есть постригаться, мне кажется. Блять, а есть интересно барбер-лодки? Барбер-лодка. реально, как собаку. <звы> <звы> Абакан нормально сделал. Да, Абак Абакан, блядь, пиздец. Зону пиздец. Ну что, как тебе под парусами? Слушай, ну мне нравится. Это более необычно, интересно. Потому что когда ну, мотор рычит и рычит и всегда держит ждать, определенные обороты. А тут хоть какое-то участие есть и понимаешь, что ветер дует. Мне нравится и выглядит красиво. При том, что какой-то он странный чувак еще перед нами идет, вообще делает какую-то херню. Он поворачивает. То влево, то вправо, то вообще как-то, ну может он там что-то чинит, у него поломалось. Но мешает же жить, зараза. Ну, заставляет напрягаться и так неспокойно мне. Еще мешает. А еще неспокойно, потому что у нас он спереди вот такая туча, из-под тучи обычно часто дует сильно. То есть я надеюсь, что нас может быть немножечко зацепит, но не сильно, а именно краюшкой. Ну это будет ну, адреналин, динамично, весело. Ну, как... как пойдет, смотря что будет, за, как дует. Иногда. Кто Это да жди, вики. Слушай, да-ка тоже ванни с собой. Да, видишь... Видишь, вики сильно не прилипают. самое главное. Да. Он там сзади приходит, говняшка. Смотри назад, назад смотри. А он быстрее, да, чем мы. Ну, конечно. Бля, В этом что-то есть. Да, есть. Сейчас будем убирать парус каким-то пацанским методом. Вот парус сейчас открыт. А ты брось его на пол. Подойди к молотку. И я стану против ветра, а ты его просто откроешь. Готов? Я сейчас скажу, Секунду. Готов? Да? Я готов! Давай! Швыряй! Улетел он А да. Теперь лезь на мальчик просто его собери! Ааа... Ну, я думаю, бы к ней будет! Я тоже, чтобы уходить! Ну, как? Он упал! Быстрее, матрос, блин! в рот. Давай! Полундра! Это новая мои друзья. Рыночек, как обычно. Сразу после пирса. Пирс пирс. Наша яхта. И Симпатичные домики, пойдемте, покажу. Пушка. Дело, да, прикинь, так стояла пушка и так заезжали. Лодка и на нем два целых сидят пеликанов. Да. На заднем угу. козырке. Пеликаны. А заведение-то уже закрылось, да? Угу. Он черный, потому что вулкан был, да, или почему? Потому что на Карибах все черные. Все черные, да? Даже песок. Даже песок. Это же вулканический. Все, что рядом с вулканом все обычно черного ага. Вот начиная от Сантан, там все должно быть черный. Даже люди. О, не Сантан, извини, с этого. Анс Черная буква. Нуар. Прикольно. Аккор криволь? кривольский дворик. Ага. И э, посмотри на черты лиц э, людей. То есть это кривольцы. Ага. И они вообще непонятно. Это как бы не Афра. Они такие вроде Афра, вроде Индия. То есть у них непонятно. Ну, ага. Нельзя точно сказать. Ребята, у нас сегодня с Димой знаменательный день. У нас не годовщина, блядь. А мы впервые выходим в открытый океан. И мы сдаем экзамен по всем моментам которые мы успели пройти Серега говорит то что мы в принципе готовы и собственно говоря вот остров мартиник который мы покидаем и следующий остров будет так короче вот там дальше будет остров Доминика не путайте его с ä, Доминиканской республикой это разные смотри, смотри, места раза. ух какая красивая такая плоская прямо yeah. под водой Skittles. Вот, и, собственно говоря, сегодня мы все отрабатываем моменты. Серега говорит, что мы готовы, да? Мы же готовы? Конечно, вы готовы. Мы уже успели открыть один парус Мейн, uh, он называется так. И чуть попозже, когда мы пройдем вот этот вот остров, ветер уже будет более стабильным, откроем и джип. Смотри, какие прикольные волны! Ну да, качает уже так не слабенько. Если до этого было более-менее спокойно, то тут уже видно масштабы сука океана. Ёбаный в рот! Это сколько метров волна? Я не знаю, я думаю там. До двух. До двух метров. Это фигня yeah. еще? Ну, это просто, когда ветра нету, такие волны. нормально. А у нас будет ветер? Ну, конечно. У нас ветер будет вот там вот вдалеке, но я думаю, на камере не будет видно. Там вдалеке барашки на волнах. Вот там начинается посад и там начинается... Ему весело, мне, ну, такое себе. Ну, опрыгай так. Не, я пока не хочу, я боюсь, что я вылечу, знаешь? Скорость у нас, 4 узла. Нормально, ветер 83 градуса. С востока. Видите, я уже, блядь, шарю во всей этой хуйне. О! Круто! Стремно, конечно! И боюсь, что меня будет укачивать. У меня достаточно слабенький вестибулярный аппарат в плане. Если кто-то, блядь, за рулем. А, не я, меня тошнит. Здесь то же самое, но красиво. Открыть полоса. Так, точно. На бортаж, блядь. Вот это плохо положил. Плохо положил. Сейчас уберем. Вот сюда? Да. Давай, давай, давай! давай. Ёбан! Я ФЫЙ, думаю еще два часа, да. так мы и дойдем до домини. Два часа? Ну, вот в таком режиме, а дальше мы зайдем за остров и... В нашем круизерском. Ну, это хорошо. <свы> Сука, блядь, физерское море. <свы> Чуть отвлекся, если я от пизда нею. Не-не, это просто волны шедут с одной стороны, а, и, и они на как поменялось здесь. Шинкует, блядь. Я только к чему-то привыкну, и он, опа, и все по-другому. Слушай, это тут мне кажется, на тузике охуеешь плыть. Да? Если окажешься на тузике, блин. Мне что, на тузике ты не доплывешь. Я не представляю. Ну, тут такие волны и Я такое освещение, его. да. Ну, если ты, получается, у тебя пьет крушение, да, тебе пизда. Скорее Что всего. Сейчас скажешь? А? скажешь. Слушай, но когда ты видишь объект, на который плывешь, ага. э, легче гораздо. Когда ничего не видно, сложно. Пока ну не хватает опыта, но в целом необычно. Прикольно. Уемно. Все в порядке. Да, все, все, все четко. Прикольно. Когда видишь объект, легче у него плыть. Не в Можно и туда? Ну, лучше, в вечем, да. Так, а ты рули на Доминик. Откидывай, откидывай, быстрее. Оп, Отлично. Вот так. Все? Дима рули. Ровно. Да, отлично. На курс. Ох, блядь. Можно было, конечно, и на самолете полететь. Ну так гораздо веселее, я тебе скажу. Поднапрягся, да, Дима, современ. Шагель чуть-чуть левее сейчас. А да, Серега? Так, чуть-чуть все поменялось, смотрите. Ну, б твою налево! ха <смех> баранки сын <все> захуйняет <смех> ха <смех> Мы же хотели океанического яхтинга Мне ну, нравится Океанический яхтинг Если так не делать, если... Отпусти, отпусти, отпусти Он же перекинет, да, сейчас? Да Все, держи, держи, и смотри, чтобы он у тебя ни влево, ни вправо, смотри, а сейчас ты уходишь вправо. И ты уходишь вправо, и тебе будет пиздец, ты сам себе провоцируешь. Хорошо звучит, ну, Дим, ты уходишь вправо, и тебе будет пиздец. Серега, а если я пойду на нос, я выпаду? Ну лучше не ходи. Не лучше, окей. Okay. Это же Не-не-не, ты его не снимай, ты что, блядь? Дима, налево понимаешь. а не Просто отсутствие вот так вот, как ты сейчас сделал. вы же хотели, Яхтинга, Я хотела, океанического. Да. Вы же говорили, что вам мало экшена, блядь. Ты сказал, да, что. Мы будем ванны, куем, блядь. Служу. Давай, Служу. Сейчас, уходи. Уходи сейчас направо, сейчас делаем риф на мейте. Все, дождь, погодно условие ухудшились, и мы вот сныкались. Чуть-чуть, а я не сплю хоть пиздашит. В дождь. Топчи газюлю. Газюли топщи, блядь. Ой. Все, прошел. Нет. Я не замечаю разницы между тем, как волнами обливает да, дождь идет. Да. Ты что, за да вкус не чувствуешь, пресная или соленая? Господи, всему учить надо. У вот тебя в морду прилетела пачка воды. Чувствуешь соленая, значит волна. Чувствуешь пресная, значит дождь. У меня соль... вся видела Губы соленые. такие соленые, как будто я поел с... чипсов, блядь, солью. Настолько сильный дождь, что не видно я думаю, что скоро мы его настигнем. Острова или дождя? Я думаю дождя в первую очередь. Я думаю, он пройдет, успеет пройти. Да? Ну, может, чуть-чуть там покапаем, покапает. Но такой сильный, полный. Но мне кажется, там он вот сильный такой, там да? сейчас сильный, да, там прямо. Пиздец прям. ⁇ ба. Шава. заходим за остров, ага. вот мы прошли сейчас acceleration, мы заходим за остров и будут волны стихать и ветер будет стихать. А потом вообще будет ну, вот в какой-то момент вот просто флэт и все, прямо сразу такой раз и все. Тишина, да? И тишина. Падает скорость? И ветер. Все верно. Все по прогнозу. А? Все пропало. Все пропало, да. Укачивание было у тебя? Нет, я когда за штурвалом, меня не качает. Mm. А вот если куда-нибудь туда сяду, я вот думаю, что кубливал бы знатно. Да? Uh -huh. Секунду, отлёкся. У а тебя было? Не свети ему в глаза, потому а. не видно. Ничего, у нас там с, по радару определил, что спереди какая-то лодка есть. Да? Да, и нам надо понять, что она будет делать, потому что темно, а ее вообще не видно. Серега а. говорит, что это рыбацкая, скорее всего, лодка. Может быть, непонятно, потому что ее да. не видно. Слушай, ну я тебе скажу так, что если, ну, представить себе типа с бабами поехать на яхте покататься Это не то, это просто пиздец Не-не, это не только формат, Нормально Кто-то едет Мне кажется, это к нам О, что ты делаешь, чувак? Я в порядке! Мы снова увидим, чувак, давай Да, мы идем, мы следим за тобой Да Окей все, фальш-старт, отмена. Отмена? Слушай, вот так нужно да. сделать. Да. И туда, правильно? Да. Ну, за вот это, смотри. Смотри. Вот эту вот, Просто завяжи вот так. Так? Ну, просто, обычно. Так. И мы подъедем. А, а, ты за руль. Я за руль. Да. Дима, ты отдаешь ему конец. Ага. И он тебе его возвращает. Ты вяжи. Вот так вот есть. В принципе красиво наверное должно было быть но да, такая хуйня получилась поэтому я не знаю как сгибаться отсюда нахуй ебаный я не со своим яхтинком хуйню как придумал придется делать вид что мне все нравится выебки блять может черепаху там поймать, да, что не стимулировать, сбросить ее со скалы. Ч ⁇ красиво же, да, смотри. Да. Хотел выйти. Да. На дом сатири. Бедная страна, да? Видела футбольная команда? Ну это же да, это ж футбольный союз, mm -hmm. наверное местная футбольная а, команда. Нет. Это их домашний дом получается. Ну, конечно. Не завидую я им. Да, не факт, что они... Мы поедем, мы потом покушаем вот здесь. Да? Какой аутентичный ресторан. Вот эти, вот там, видишь, яхарьки, да. он там сидишь и смотришь на сюда этот лист. Дело в том, вкусной еды. Mm -hmm. Да, там, наверное, очень вкусно. Ты серьезно? Это таможня? А человечества входа не бывает здесь? А Может, это Потому что у них замоклись. Может, они еще не работают? Я пошел. пойду, узнаю. Ну вот здесь я бы остался. Семью завел бы, лодку купил детей, машину какую-нибудь ебаную. И все. Это доллары, евро, у них разницы нету. курс одинаковый. Ну как бы оплачивают евро или доллара? А это же не знаю. А это ИСИ, их внутренняя валюта. ИСИ. Но не, не дешево здесь. Не дешево. Это бургеры, э, сэндвичи либо ролл на выбор стоит вот в зависимости от курицы 11 там евро и на выбор еще один интернет да. но ну, это чисто закусок. кусок, за кусок? Чисто, как будто ты забегал, забежал знаешь так. Ага. или дома знаешь, я бургер сделаю и еще на кого пережарил потому что у тебя вот это деревянное сколько 30 долларов сколько Где-то там 35 долларов 35 долларов сейчас с... не 40 Считаю 170 а на 4, 4? поделили 170 на 4 42 доллара умножаем на 65 в рублях мы поймем на 2760 ну абсолютно нормально я думаю. так че получается мы сейчас идем ну, че водопад внизу вода деревья Это не ты поел <свя> Ой, это я поел, но это... Голодный? А это Голодный, да. это было вкуснее, чем вот это антрикот. по-моему, у него теперь травма психологическая. <свя> <Да>. <свя> Слушай, ну здесь прикольнее, чем, чем везде. Да, красиво. Да. Я вот здесь спал бы, наверное. Была бы же здесь еще еда. И все. Вода, кстати, холодная. А рубашку не хочешь снять? Я а? Все нагрею воду. Ты просто сейчас в рубашке пойдешь, потом будет холодно, наверное, нет? Ты <laughs> ну давай. А ты Я думаю, что здесь по дну лучше не ходить. А ты это, просто ну вперед вот. А? Холодно? А? Говорит, пиздец холодно. А -а -а. Давай. А -а -а. Давай, Дима, раз уж залез, давай! разъебанности, да? <связь> <я> сейчас... <связь> Китайские копники, луж, <связь> Сейчас я вам покажу участок дороги, который просто снесло во время урагана. Они сделали здесь объездную. Ну, такую временную, которая в итоге, походу, стала постоянной. Посмотрите, они здесь засыпали тоже немножко, чтобы было безопасней, и люди не улетали сюда. Вы можете себе просто представить, какой силы должны быть волны, чтобы сносить такие бетонные плиты? Здесь просто размыло участок дороги к чертям. На разрушенную дорогу, да, да? я офигел. Ты представляешь, какой силой да, должны быть волны, чтобы так разнести? Очень могу себе представить, очень круто. Ну хотя, да, кому как не тебе это представить? Наверное, были большие. Покормишь его? Надо покормить собаку, да? Она голодная. Давай. Вы выглядите как семья с собакой и из рекламы какой-то. Приехали на этой прекрасной Феррари. Да, да, да. У вас чисто европейская семья, знаете, это мечта европейская. А -а -а. Свой внедорожник, собака, море. Ну, здесь даже дом, да? Да. Будем называть его максимка. Привет. Hello. Yes. Андрей? Yeah. Андрей. Андрей. Андрей? Андрей Ди Андрей. Yeah. А, Ди Андрей его зовут. Mm -hmm. Максимка из <laughs> Easy. Спроси они здесь родились. Yes, where? Okay. But why not school Because time. Yes, is no summer time. it is winter time. Они там живут, да? Они вот в этой деревне, но они учатся в той же школе. А у них дом не пострадал, когда был ураган? А, окей. А когда был Когда был мы были в Почему? Потому что что и родители в а когда они вернулись? Ну, после урагана. Не, я имею ввиду, когда вернулись у них. Когда после урагана? это Как это было? Все дома были разрушены, ни одного дома не осталось. 165 человек умерло, он говорит, что здесь, когда был ураган. Но здесь нужно еще понимать, что может он лучше на уши вешает. Поэтому тут как бы не надо всему верить, потому что и все дома, не выглядят как будто они здесь были. Два -два. Короче. А, окей. Он хочет, когда вырастет, воровать вещи. Серьезно? Да. А, а второй говорит, что он когда вырастет, хочет наркотики продавать. А, вот такая тут серьезная тема. А они смотрят YouTube. Что это такое? Биски. Биски? А, печеньки он хочет. А, а у нас же а у нас печенька. есть яблочки. Яблочки? Да. У нас есть яблочки. Ты любишь яблочки? Да. Да. Окей. Дайте яблоко, да? Да. А, не Ну да? Мое я не хочу поэтому. А где оно, Серег? You must more strong, you. гангстер yeah. oh. wow. <laughs> <laughs> yeah. Серега. А что может камень разломать? Давай. Would like stone? <laughs> <you eat> <coughs> А спроси они, смотрят YouTube? Do you Do you have YouTube? Mm. Ага. Вот такая вот у них история. Нет у них YouTube, короче. Я yeah. даже не понимаю. Но. No. <laughs> bite it, yeah, yeah, man. Bite it. Tasty. A lot of nutrients. <laughs> bite, bite, bite it. Not me, you, you first. У нас все, по-моему, яблок Мы им одно яблоко дали Одно, Вы не можно пачку сока Давайте пачку сока Давайте отдадим пачку сока Я You know what it is, juice de pom? Sure. If, sure. if you've been in Guadeloupe, you should know what does it okay. mean. Juice de pom. Juice de pom? Yeah. Open it? Yeah. Open it. You see that? Yeah. They're using green apple and Yes. You're right. It is apple juice de pom. <inaudible> How are you? Our friends want to make a short video and ask you some questions. Are you okay with it? Yeah, no problem. <laughs> okay, cool. for what? For what TV show? It's not for TV show, it's like uh, for uh, for friends. For... Yeah. Say hi, huh? Yeah. Yeah, maybe we will plan it. How much is it? This one is 200. 200 это... 200. 200? 200? это много, это стоишь, но сто экспенсив. Джо, мне нужно скидывать. Ты можешь просто крутить руль до упора в другую сторону, и просто как начнёшь пару заполаскиваться, скидывай, ты уже все делаешь здесь. Ты просто на углы ветра смотришь. Ты просто выкрутил, у тебя начался пару заполаскиваться, и просто переходи на парус. Сегодня пришло время уже практики, достаточно времени, что мы адаптировались вроде как, да? Ну как? мне бы еще недель-то бы... Да, да, да. Я, Я бы тоже самое адаптировался. адаптировался. Вот, соответственно, настало время практики посмотреть, что какая польза от нас может быть. Вот, нашим уважаемым а, капитану. Капитан. Уже здесь. А кстати, почему. Сухопутные крысы! Спирак! Так, давай капитан, передадим передать. Слово капитану. А у тебя еще раз. Надо я быть, думаю, что все было слышно. С ромом. Да, вы представляете? Это... Привет, да. Пьянство. Э, с, если вы с утра пьете ром, это не делает у вас алкоголика, это делает у вас пирата. Да, и он вас заставляет бухать. Постоянно говорит, то, что настоящий капитан должен бухать. Должен быть не трезв. Да. Слегка. Не, на самом деле я пошутил, А то есть там моралисты и все такое, типа как пьяный. Ну ладно, будем, будем тогда врать моралистам. Да, мы не пьем. Вы бы знали, какой сейчас перегар здесь стоит вы не пьете от кого от меня да, судя по тому что у тебя здесь э, тетрадка мы будем что-то разбирать а? да, смотрите чтобы мы спали спокойно а мы планируем спать спокойно да. потому что я когда ставлю лодку на якорь я это mm -hmm. делаю таким образом что я не ставлю никаких там якорных алярмов которые спасают лодку от ну показывают тебе если она начинает там куда-то дрейфовать mm -hmm. то есть я этого не делаю потому что я уверен на 100% что лучше поставить правильно лодку на 100% mm -hmm. и тогда ты сможешь быть абсолютно Абсолютно спокойно. Итак. Есть какая-то глубина. Да, то есть, ну, любая. Капитан, можно я вас перебью да. и сюда пересяду, а то. Солнышко. Вот, и я, да. Обгораешь? Я охреневаю просто. А здесь на самом деле не очень длинная история. Это я просто хочу рассказать перед тем, как мы выйдем. Угу. То есть вот у нас есть лодка. Так. И у нас есть якорь. То есть есть вот точка, где мы хотим положить якорь. То есть мы кладем якорь. И якорь это не то, что держит лодку, как думают большинство. О, держит да, лодку, а, якорная цепь, да, можно вообще без якоря положить цепи и на ней стоять, но просто ее надо много, потому что суммарный вес будет держать. То есть, если вывалить там, не знаю, там 200 метров, можно стоять без якоря совершенно спокойно. А есть длина цепи, которая должна лежать на дне. То есть, вот я делаю так, что на дне лежит якорь плюс две глубины две глубины то есть если мы ставим на 5 метров то у нас здесь должно 10. быть 10 метров затем если мы его натягиваем сильно мы... там Опять! Да. Ну просто спускаюсь вниз. Я а, говорю, а, а, да. Да. Один конец у вас, другой меня, я спускаюсь и замеряю глубину. Ну такой у нас яхтинг. Да. Нормально? Как тип? у меня здесь там хэштег яхтинг без хуйни, это звучит как яхтинг с хуйней. Да. Да? Мы придумаем новый хэштег, да. да, да ну попросил. вот получается. Подойти. Вот э, видишь катамаран с зеленым лейзибэгом. Да. Ну, так, вот вот идешь туда, вот так вот, как сейчас, потом поворачиваешь и подходишь против ветра к его жопе. Ну, там, плюс-минус. А когда мне понять, что я должен поворачивать? Вот когда ты его вот так вот увидишь, вот ровно под 90 градусов, ты увидишь его жопу. Тогда ты просто повернешь и пойдешь туда. А, все, понял. А ты же говорил, попал через порт его пропускать. Динамичненько. Да. Ты когда-нибудь слышал звук э треска, треска твоей яхты. А, Что-нибудь, да. <связывается> Давай еще чуть-чуть гаскру. Видишь, у тебя остановка? Да? Стоп. Вернусь туда? Шесть теперь, да? Ну, ты, ж, топ, ты ж помнишь? А, да. целый раз вперед. Ну, он в любом случае вперед был. Но как на всякий случай. Ой, да. Это бензин, правильно? Газоил, газоил это дизель скорее всего, а сам пламб это бензин. Газоил. Поэтому надо у него спро уточнить. Вообще? Самое ужасное это в Испании. Там у них идет газоил и газолео. Газолео дизель, газоил это бензин, да и не перепутать. Почему нельзя дизель дизелем назвать? Ну не везде, не везде это газоэл. Дизель иногда дай, А чем отличается вот эта заправка от вот этой? Ничем, это просто я точно сам пламб это для тузика, это в тузик залит. А газоэл это наверное дизель, скорее всего надо уточнить у них будет. Я могу спросить, если хочу. Я все равно думаю. Ну давай. Че, как тебе? Вам вылезуете здесь? Ну да, в целом вообще. Че, последний день получается? Последний день, да. Я надеюсь, что я сдал все экзамены Экзамены достойно, да. Тут телефон, это явно не мне. Бегом, бегом, бегом. Вот так вот деньги утекают, смотрите. Туда, туда, туда, везде просто льются бабки. Это помимо того, а вода что... платная водоплатная тоже? А? Вода платная? И вода платная, Давай. И 4 евро. Они За любой размер, объем? там за... По-моему, больше 6 за полный бак я не платил. Mm. Ну да, недорого. Итак, короче, места в Марине нет, походу мы будем становиться на ягодь. Но на якоре, я так понял, мы станем с вашими друзьями. Я думаю, да. Ну во всяком случае, вот там вот его кат стоит. Я думаю, мы можем вообще стать так, что просто фендеры и шортовые на него Друг друга и объединим. Да, но это но правило. Незаконно, короче. Не, не, но правило, я имею в виду, что приватности нет. То есть ты будешь в большой семье сидеть. Ну да, это не очень хорошо. Учитывая наши вечера. Ваня... Ваня не против. Чуть-чуть как -чуть -чуть запизделись, да, чуть-чуть? Чуть-чуть как -чуть запизделись, но, как говорится, вода самая здесь недорогая, поэтому, ну, ничего страшного. Литром больше, литром меньше. Вы слышали, здесь есть тартл-рэски. Кто, кто есть? Тартл-рэски. Ну, специально. Ты что, спасут черепаху ну, это? Ну, я вот сейчас вот им позвоню. позвоню. У меня теперь есть Бедный черепа. Доливаю, да, Серег? Да, да. Там же, там же за счет мощного набора куча плена идет. Открываем. Да, я, я вообще не понимаю, что приходит. А руль у меня куда смотрит? Руль у тебя должен быть. А, он вот сюда, налево. Равняем. И подкуляем. Нос отведите. Отведи нос. нос отведите. Черепашки. вопрос Вот такой вот тупик. на Биг Если вам каким-то образом нужно перенести лодку или яхту там, через Атлантический океан, вы можете, понятное дело, сделать это самостоятельно вот таким методом. Либо заплатить кому-то, кто перегонит ее, либо воспользоваться вот такой вот штуковиной. Если вы помните, мы когда заезжали, она еще была на плаву. Сейчас она наполнилась водой и ушла вниз, чтобы все вот эти вот яхты постепенно погрузились в воду. То есть их... Привезли откуда-то из Средиземки, Средиземья то из Средиземки, Средизем... Средизем... правильно? Сперма на Да, я знаю, я знаю, есть очень yeah. красиво. <laughs> вот. соответственно, вот богатые люди не заморачиваются, грузят. Это, так сказать, эвакуатор для яхт. Но это дорого, да? Очень. Очень дорого. Серег, а сколько, ты говорил, стоит перегнать да, вот так ну, яхту? Ну, это 20, но ну, это такой, как нашу. Да. Как, как нашу? Да. А вот такую мега яхту, наверное... Ну, это 40, 40, наверное. наверное. Там, ну, оно... нету линейной зависимости. 40 тысяч долларов, Чтобы Перевести с места, из точки А в точку Б. Из B. точки А в точку Б, но это через Атлантический океан. То есть это достаточно длинный путь. Нет амортизации, ну, как автовоз для машин. Ну, цены разные. Ну, ты понимаешь, блядь, сколько стоит эта яхта? Ну да. Давайте спросим у Сереги, сколько стоит эта яхта. Блядь. Серега, а сколько стоит такая яхта? Какая Я думаю, миллиона три. Миллиона три? Долларов. Три миллиона долларов, то есть что такого заплатить? 20 или 30 тысяч долларов. Ну да, это копейки, считай, на фоне. Вы знает. когда узнаете, сколько она тратит дизеля, вот мы сейчас, например, залили дизель, а, у нас ушло 80 литров, и мы заплатили за них 107 евро. Мы ходили две недели под парусом, совмещенные с мотором. А, вот такая яхта тратит... Сколько, Серег, ты говорил? 600, вот такая яхта 600-700 литров, чем 600-700 литров в час, вы понимаете? Это учитывая, что один э, литр дизеля стоит там ну, евро с чем-то. Правильно? Ну, здесь евро 39. Да, евро 39. Вот здесь считаете, да? Да, умножайте теперь на 500, тысячу, да? Тысячу, считай, евро в час. час. Тысячу евро в час, чтобы у вас работали двигатели на этой яхте. Но да. суть в том то, что, если ее начали каш... перевести, чем самому ехать по бензину Я думаю, что да И как минимум безопаснее, проще Плюс э, у нас, например, лодка автономная ага. У нас солнечные батареи То есть э, вода, все, мы э, пользуемся опреснителем У нас может закончиться вода, мы ее сделаем заново и так далее А Эти яхты, они все время с запущенным двигателем Работают кондиционеры, электросеть и так далее, и так далее Короче, ебаный ты в рот, нахуй. Ты что, не видел? Я не видел, нет. <свист> не, я видел, но не так близко ее. <свист> А Это, чтобы вы понимали, вообще какой-то полный пиздец. Потому что это мачты сверху, их пять штук, и там паруса. То есть это огромный корабль, блядь, который плывет не на дизеле, а на парусах. Как бы на дизеле тоже может, но и может на парусах. Я думаю, что он на парусах ходит только для экономии топлива. Вряд ли он сам постоянно их использует. Ну, я Блин. вообще не представляю, я съебался управлять здесь двумя да. парусами, а как там это Ну, почти мне пианино кнопаешь себе на улице. там реально пианино, чувак. Там пианино, там реально кнопки открыть, закрыть, открыть, закрыть, угли ветра под каждый пару и пошел. Прикольно, как в игре Да, Какие шлюпки спасать? Да. Но их мало, мне кажется, для. А я правильно еду вообще? Можно уже. Поднимал. если нужно можно вот здесь вот воспользоваться sonar -чат. что вы думаете по поводу смотри открываешь ящик ага. привязываешь его обязательно вот таким узлом Это ты знаешь вот здесь Якорная лебедка. Так. А мне получается нужно здесь стоять, да, как как? или можешь сесть? или ну, через... Можешь сесть, можешь ухочь что, -то, что -то делать. Что можешь стоять, можешь просто. Feel free. Feel, free. Feel, free. Feel free. Вот. Теперь мы его держим вот так вот одной рукой в нагрузке, и у тебя есть пульт. Uh -huh. Ты ему говоришь да. Наверное. Наверное, для салоп. Все, теперь мы можем поплавать. Конечно. Здесь на самом деле сейчас солнце выйдет, и вы посмотрите, какая здесь чистая водичка. А насколько здесь глубоко? 5 метров, ровно. 5 2 метров. показывает вот. А, а 5,2. Да. И вон там еще дублируется. Да. Здесь э, вот депс. 5 ,3. Вот мы здесь стоим. Uh -huh. Три по дискомбрейке получается, да? Нет, нет, нет. Вот здесь три 5082, это наш трип по карибам. То есть мы только пятерочку по карибам находили Прикольно. 5000 морских миллиметров. Не запари дубль! Я За... думаю, что сам... запись, сделана, запись. запись сделана и запись дубля. Это запись дубля. киношная тема. Запись дубля один. Ты просто сейчас этот король баланса. У тебя уже... Запись сделана! И вот после яхтинга долгожданный... Яхтинг, как он должен быть. А, да. На самом деле, когда, ну, типа, приезжаешь только на яхту, все спокойно так, и думаешь, блядь, ну, все равно как-то некомфортно, непривычно. Потом ты выходишь вот так вот под парусами, возвращаешься обратно и понимаешь, что это, блядь, было райское наслаждение. И вот сейчас вот я действительно прочувствовал и наслаждаюсь вот этой тишиной и спокойствием. Под бросами, это, конечно, Ну вот, друзья, закончились две недели, которые мы провели на воде. Закончились две недели обучения Яниса яхтингу. Я его поздравляю с его первой лицензией, с его первыми знаниями. Для нас было реально очень клево провести это время. Было очень весело, много шуток. В общем мы э, реально отдохнули ребята спасибо вам огромное получили просто максимум удовольствия друзья мои пожалуйста команда а подписка на их канал э, ребята делают смешной и клевый контент вероятно вы их уже даже видели вы их уже даже смотрели потому что количество подписчиков у них очень большое а от меня добав, добавлю лайк Подписка, комменты, ваше мнение о происходящем в этом ролике. И уже через несколько дней мы с вами встретимся в следующем выпуске. Пока!